Беларусь на кон того, как, как э, есть измены в э, Кодекс по административным правопрорушениям. Э, идея была наступная. В э, Кодексе по административным правопрорушениям отсутствует э, конкретный, конкретный список захворываний, по каким я дейга, а человека смещать э, э, у ИОС на отбывание административного правопрорушения. Э, э, это, э, это важно, потому что э, каждый Человек, який, человек який, який, мая хворобу тяжкую, не мог отбыть административный аж 8. Я написал по-новому у парламент Украины, и яны отмовили мне о таких изменах полечили это не а, мото э, для агромаста. Э, чу, Чувствую, что это вельми неправильно, потому что есть э, ряд психо психологических э, э, расстройств и таких э, поводиных расстройств, которые э, человеку не позволяют быть помещенным в асилляцию. Э, например, такое вот заболевание, как, например, э, депрессия так само по сходной международной классификации захвораню не может быть, не может быть человек так с такой захворю не может быть помещен в у изоляцию и арш. Тому чем тому наш парламент, чему так парламент не стал не поставил его я не веду. Что еще могу сказать? то захворования психологичные, и очень выявляются. И на первый взгляд человек может быть нормальным, и по удинам а когда он оказывается у изоляции, это захворование может проявить в себе. Человек может причинить и себе шкоду, и шкоду окружающим его людям, и заходить так само у изоляции. Ну, вот такие вот первые упады, А чего чего протягивать вот эту тему? Ага. Вот, по-перше, надо сказать, что и в Украине, и в России, и в инших странах такие решения приняты на уровне правительства, и это гуманно для людей, которые хворох, скажем так. Чему наш парламент не стал быть гуманным для этих людей, я не верю. Протягивать, конечно, не треба. Я звернусь у САОМИН, как я ним, может, сами инициировали такие изменения у Кодекс по административному правам